В конце декабря на улицах города, как подснежники, расцветают точки торговли пиротехникой. В некоторых петарды готовы продать даже детям. Несмотря на небольшой размер, устройство способно оставить шутников без глаз и пальцев. А слабоумие и отвага нередко заставляют молодежь на нарушать технику безопасности. Запускать фейерверки в Казани можно лишь на четырех площадках. Чтобы соседние дома не оказались под обстрелом, расстояние должно составлять не менее 50 метров. А устанавливать устройство нужно на твердую, ровную поверхность. Раз или два раза в год случается во время новогодних праздников отрыв конечностей. Из-за неправильного обращения с нельзя прикладывать какой-либо снег или лед, так как снегу и валю тоже могут разные инфекции быть, и мы только можем усугубить данную ситуацию. В двух местах, в Казани, получается, занимается такими видами травм это Семагровская больница и Республиканская клиническая больница, травмоцентр. Вот вам там окажутся квалифицированная помощи скорее всего, спасут данную конечность. Если есть такая ну, подозрение на то, что повредился глаз, например, туман перед глазами, который через некоторое время не уходит, или темные пятна. офтальмологической 14. Выбирая, откуда скатиться на санях, избегайте мест вблизи водоемов и деревьев. Предпочтение следует отдать специально оборудованным площадкам в городских парках или подготовленным склонам на базах отдыха. Если после неудачного съезда пострадавший не двигается, действовать необходимо особенно осторожно. Самое страшное, что мы можем заподобиться, это травма спинного мозга. Не двигается, не может встать, лучше пускай полежит, не надо его резко тянуть, чтобы он встал. Надо сначала подойти, сказать ему, успокоиться, успокоить его. Можешь ли двигать руками, ногами, если там какие-то болезненные ощущения в руках, в ногах, лучше пускай лежит и вызвать на помощь. Не повторяйте чужих ошибок, чтобы не встретить Новый год в больнице. Соблюдайте технику безопасности, берегите себя и своих близких. Ариадна Кугуша, Универньюз.